Друзья, всем привет! Это видео посвящено разбору маркетинг плана Airbit Club. Итак, поехали. В компании Airbit Club есть три вида контракта. Два вида контракта так называемый занять место на 250 и на 500 долларов и контракт для активного развития бизнеса контракт называется PRO за 1000 долларов. При этом с пакетов 250 и 500 вы можете всегда сделать апгрейд на а, тысячный пакет. Максимально выгодно сделать этот апгрейд в первую неделю. В первую неделю после регистрации, соответственно. Далее, а, в AirBit есть контракты для инвестирования, для инвесторов. Первый вариант – это когда несколько пакетов PRO, а, например, 3 или 7, которые ставятся друг под друга, а второй вариант – это апгрейд пакета PRO на Silver, на Gold или на Platinum. Silver, Gold и Platinum – это VIP-пакеты для а, инвестора. Сейчас мы будем разбираться, чем они отличаются друг от друга и в чем преимущество. Первое. А, сейчас мы поговорим о контракте PRO за 1000 долларов. Доходность а, этого контракта от 0,2% в рабочий день у а, контракта про есть определенная а, схема того как выплачивается вып, выплачиваются бонусы по этому контракту значит на данный момент а, средний за последний месяц так скажем то есть сегодня м, октябрь за последний месяц Среднее значение было 0,61% в рабочий день. Ну, или, собственно говоря, с 1000 долларов – это 6 долларов и 10 центов в день. Это среднее. Если мы возьмем, например, контракты, которые были зарегистрированы ранее, то там среднее значение выше. При этом, значит, этот процент, он мы не можем, так скажем, предугадать или запланировать этот процент, потому что он всегда отличается. И, но при этом мы будем, так скажем, по минимальному среднему значению прошлого месяца показывать, каким образом можно посчитать примерную доходность контракта на 1000. Итак, контракт на 1000 имеет 4 цикла по 75 дней. Каждый, на каждый из этих циклов начисляется пассив каждый день, то есть он суммируется. И получается определенная сумма. Значит, если мы посчитаем по 6 долларов, то у нас получится 460 долларов за 75 рабочих дней. Для того, чтобы сделать переход на следующий цикл, вам необходимо сделать плату за обновление, так называемое. Это 35% от той суммы, которая вам начислилась. Причем эта сумма может быть... Соответственно, больше или меньше, меньше в зависимости от а, того, как компания торгует и а, какая у нее прибыль. Значит, 35% процентов от 460, я округлил просто для того, чтобы а, было удобнее показывать на примере, это 160 долларов. Значит, 160 долларов мы а, делаем оплату, и тем самым у нас начинается следующий цикл. 300 долларов у нас получается а, чистый доход за первый квартал. Далее, за второй квартал, если предположим, что точно так же будет платиться, как и в первом, точно так же за второй квартал начляется 460 долларов. Точно так же делаем а, оплату за обновление, чтобы перейти на следующий цикл. Чистыми у нас остается 300. Далее, на третьем квартале, предположим, была точно такая же история. Значит, соответственно, здесь тоже чистыми 300, и мы вышли на четвертый квартал. В четвертом квартале нам не нужно будет оплачивать плату за обновление. Почему? Потому что в данном случае контракт, контрактные обязательства по выплате бонуса через 300 рабочих дней заканчивается. Поэтому здесь оплаты не будет, то есть она равна нулю. Соответственно, за последний квартал сумма бонусов будет равна, собственно говоря, 460 долларов. Если мы суммируем все суммы, которые у нас получились за все 4 квартала, у нас получится 1360 долларов на пакете про ну, 1000 долларов. Соответственно, 1000 из этих 1360 это так, так называемое тело инвестиций, 360 это, соответственно, ваши дивиденды. Двигаемся дальше. Если мы обобщим всю эту информацию, то, в принципе, при, такой, при таком начислении бонуса мы получаем примерно 36% за этот срок, за 300 рабочих дней на пакете PRO. Таким образом, теперь у нас есть данные для того, чтобы посчитать инвестиционную привлекательность, например, трех пакетов. Когда вы регистрируете три пакета то есть два пакета под, а, регистрируются под первый вы получи, получаете дополнительные реферальные а, деньги деньги по а, реферальной, реферальной программе а, о ней мы будем говорить сейчас чуть позже вот здесь мы говорим просто по факту значит соответственно у нас есть три пакета которые принесут за этот срок примерно 1360 долларов и по реферальной программе будет начислено 510 долларов сразу же после регистрации, на следующий день после регистрации. Соответственно, получается 4590 долларов за 300 рабочих дней. То есть это уже порядка 50-53% за этот срок. И, соответственно, такой вариант уже можно считать инвестиционно привлекательным. Далее, давайте посмотрим теперь, что у нас происходит при регистрации на 7 тысяч долларов и, соответственно, 7 пакетов Pro. В данном случае у нас получится 7 пакетов по 1360. Это пассивный доход. Плюс 1750 будет начислено по реферальной программе. Итого начисление будет 11270. Это порядка уже 60% за 300 рабочих дней. Естественно, что в данном примере все посчитано. Так скажем, топорно И примерно, приблизительно Вот, то есть этот пример не может быть Рекламным вот, Но, тем не менее, он основывается На Прошлые факты, да, то есть то, как Компания выплачивала, ну, например, в последний в Последний месяц Окей Мы сейчас рассмотрели два варианта Инвестиционных И один вариант Пакета для активной работы Давайте теперь посмотрим на VIP-пакеты, то есть то, как они работают. Значит, у нас э, в Airbit Club есть три вида VIP-пакета, это Silver, Gold и Platinum. Соответственно, 15, 31 и 63 тысячи долларов инвестиций. У каждого из этих пакетов есть разный э, период выплат, 5, или а, 7 циклов, или 375 а, рабочих дней, 450 рабочих дней или 525 а, рабочих дней. Причем эти пакеты доступны только а, для апгрейда, то есть нет конкретно такого пакета как Silver, для того чтобы м -м, получить, так скажем, VIP пакет Silver, вы должны зарегистрироваться на 1000 а, пакет, на 1000 долларов, и потом После этого сделать апгрейд, то есть доплатить 14 тысяч, и вы таким образом получаете а, Silver пакет. Далее, соответственно, то же самое происходит с голдом. У вас открывается возможность купить голд пакет, а, вы доплачиваете 16 тысяч, и у вас появляется еще один пакет. А, мы приведем в этом видео ссылку для того, чтобы можно было посмотреть наиболее подробно в другом видео, как а, это работает. Эти пакеты работают без обновлений, про которые мы э, рассказывали э, выше раньше, как на э, тысячном пакете, то есть здесь не нужно платить 35% э, за обновление каждого цикла. Ну, соответственно, это э, ведет к э, простоте подсчета, простоте работы э, и, соответственно, не требуют так называемого, реинвеста. Окей. Значит, исходя из, опять же, прошлого месяца, средний процент составил 0,47% в рабочий день. Исходя из этого, мы можем посчитать, какая сумма может быть на каждом из этих пакетов. Значит, с 14 тысяч за примерно год и пять месяцев получается 24 675. С 16 тысяч на голде получится за один год и 8 месяцев 33 840. Долларов. И примерно за два года с, а, на пакете платином с 32 тысяч получится 78 960 долларов. Соответственно, если человек у вас заходил на, а, полностью на пакет платину то, то все вот эти бонусы, они, соответственно, складываются а, с тысячного пакета, с сильвера, с голда и с платином. Платятся они, соответственно, а, одновременно вот, и параллельно а, друг другу. Что, собственно, можно посмотреть в том видео, про которое, ссылку которого мы приводили чуть раньше. Окей. А теперь мы поговорим о том, как можно здесь не только инвестировать деньги и получать пассивный доход, а о том, как можно на контракте зарабатывать и активно развивать бизнес, то есть создавать крупный системный бизнес и став партнером Airbit Club зарабатывать на партнерской программе. Итак, у Airbit Club есть на данный момент 4 вида активного бонуса, активных бонусов. Первый бонус за рекомендацию платится 20 процентов. Второе это бинар, 10 по бинару. Это глобальная матрица. Распределение так называемое, третий бонус. С, э, матрица 3 на 18 до 18 уровня, вот, по которой выплачивается 10 долларов с каждого входящего э, контракта. И четвертое это бонус с абонентских плат. То есть выплачивается абонент, э, бонус с, э, за каждую абонентскую плату. И сейчас мы поговорим про каждый вид вознаграждения отдельно. Разберем его. Ну и, соответственно, более подробно на каждом остановимся и на каждом из аспектов. Итак, первый бонус за рекомендацию. Здесь достаточно все просто. Есть пакеты, которые регистрируются лично под вами. Соответственно, с этих пакетов платится бонус 20%. С пакета на 250 – это 50 долларов. С пакета на 500 – это 100 долларов. С пакета 1000 – это 200 долларов. С пакета… С апгрейда на Silver это 3000 долларов Далее с апгрейда на Gold это 6200 долларов И с апгрейда на Platinum это 12600 долларов Достаточно хорошие бонусы для тех, кто работает себе на первую линию И, соответственно, хороший бонус получается за, партнер получает за проделанную работу Второе Бинарное вознаграждение. Бинар это очень мощная система, которая применяется уже более чем 10 лет в разных MLM компаниях. Зарекомендовал себя как очень быстро растущий и высокооплачиваемый. Лидеры любят работать по этому вознаграждению. Бинар работает простым способом. Вы строите свою левую и одновременно правую команду. За равность создаваемого оборота в левой и в правой команде вы получаете, соответственно, свое вознаграждение. Значит, когда у вас происходит регистрация одного пакета слева, одного пакета справа, это создается бинарная пара. Соответственно, за такую бинарную пару начисляется определенное вознаграждение. Если у вас слева и справа появилось по пакету 250, то вы получите 20 долларов. Если у вас появились пакета слева на 500 и а справа на 500, вы получите 40 долларов. И если это появился пакет на про на 1000 долларов слева и 1000 долларов справа, вы получите 90 долларов. Естественно, что это все работает на бесконечную глубину, но при этом имеет а, свои ограничения. 500 долларов в день, если вы сами зарегистрированы на 250, 1000 долларов в день, если вы на пакете 500, и тысяч долларов в день ограничения, если вы стоите на пакете PRO, на тысячном пакете. Причем, неважно, какое количество пакетов у вас входит слева и справа, они просто суммируются по баллам, и, соответственно, раз в день эта сумма сверяется между собой и по меньшему из объемов выплачиваются вам комиссионные за конкретно прошедший день. Например, в вашей левой стороне произошел товарооборот на 150 тысяч долларов, а с правой стороны произошел товарооборот на 80 тысяч долларов. Соответственно, компания вам начислит 10% от 80 тысяч долларов, которые прошли у вас с правой стороны. Ну, таким образом работает бинарное вознаграждение. Далее. Если мы будем рассматривать вариант апгрейдов на вид пакеты, то здесь работает точно так же. Апгрейд на сильвер слева, апгрейд на сильвер справа. 1200 долларов вы получите по этому виду вознаграждения Апгрейд на Gold слева, Upgrade на Gold справа, вы получите 2600 долларов вознаграждения. Ну и, соответственно, если у вас появляется партнер на платину слева и партнер на платином справа, вы получите 5400 долларов только по бинарному вознаграждению ну и соответственно если вы находитесь на а, про пакете, на тысячном пакете то вы полностью получаете всю сумму вознаграждения, потому что ваш а, потолок это 10 тысяч долларов в день в бинаре есть определенные правила первое правило заключается в том, что для того чтобы получать вознаграждение по бинару вам необходимо а, его активировать активируется он а, простым способом Вам нужно зарегистрировать своего личного приглашенного в левую команду а, И второго партнера в правую команду Или наоборот Это уже не имеет а, никакого значения То есть как только у вас появился с одной стороны и потом с другой стороны Ваш бинар активирован В своем боковсе вы увидите галочку, что активация прошла успешно И, собственно говоря, дальше вы можете получать бинарное вознаграждение Уже а, в полной мере это первое правило. Второе правило заключается в том, что объем слева и справа считается кратным 200 баллам. Ну и, соответственно, если слева прошел оборот на 200 и справа на 200, то, соответственно, вам выплачивается. Если, например, прошел на, ну, предположим, на 650, слева и на 650 справа, то с 600 у вас заплатится, а 50 перейдет просто на следующий день. И заплатится тогда, когда станет равно 200. Ну и третье правило, каждый пакет имеет э, в себе определенное количество баллов. Вот, например, пакет на 1000, самый распространенный, он имеет, э, он включает в себя так, так называемые 900 баллов, 900 PV. И именно с этих э, 900 PV, слева и справа, платится 10%. Ну вот в данном примере мы, мы видим, да, что вот здесь вот на этой картинке, э, слева прошло 200, справа прошло 200, соответственно, заплатится 20 долларов. Если, соответственно, здесь будет 900, слева и 900 справа, то заплатится 10%, соответственно, 90 долларов. Вот отсюда эти цифры а, в приведенном примере ранее а, и были взяты. Окей. Движемся дальше. Третий вид вознаграждения – это матрица 3 на 18. Каким образом она работает? А, вы, а, у вас, а, вы когда зарегистрировались, у вас появляется в этом виде дерева, в этом виде вознаграждения, три э, места, которые находятся ровно под вами. Когда вы зарегистрируете всех э, на все эти три места своих первых трех участников, то четвертого участника вам придется зарегистрировать под первого. Соответственно, таким образом, э, ваш первый человек получит дополнительно свою матрицу вашего э, четвертого человека. Для него, для вас это будет четвертый человек, для него он будет первый, если он до этого ни, еще никого не успел пригласить. Таким образом, вознаграждение получите и вы, и ваш человек. В общем, матрица, она э, очень -э, интересна э, для тех э, людей, для тех партнеров, э, которые, ну так скажем, недавно зарегистрировались. в вот. э, чем? Потому что они здесь могут получить так называемый перелив от своего куратора, еще даже не успев ничего сделать. Мы еще более подробно будем говорить про то, как это все работает, в примере ниже, когда мы будем разбирать сравнение всех трех деревьев и то, как распределяются партнеры в эти деревья. Суть этого бонуса заключается в том, что при регистрации пакетов в матрице под вами неважно, вы зарегистрировали или к вам кто-то вот сверху упал в матрицу, не имеет никакого значения, вы получаете 10 долларов. При этом здесь работают два правила. Первое правило. Если вы сами находитесь на пакете 250, то вы получаете с любых пакетов на 250, на 500 или на 1000, с любых 10 долларов, но при этом только тогда, когда они встают к вам в первую, вторую, третью, четвертую или пятую линию шестую, к сожалению, если вам человек туда встанет, вы не получите. Если вы находитесь на э, пакете 500 долларов, то вам доступно 9 поколений, то есть вы будете получать э, с 1 по 9 э, уровень 10 долларов, э, но при этом э, значит, с 1 по 5 вы будете получать со всех, а с 6 по 9 только с 500 или тысячных пакетов. Ну и, значит, третий вариант, если вы сами находитесь на отличном пакете, то вам доступно 18 уровней в глубину. При этом а, вы будете получать с 1 по пятый уровень. со всех пакетов, то есть любых 10 долларов, 250, 500 или 1000, без разницы. А, с 6 по 9 уровень только с вы будете получать 10 долларов с 500 контрактов и с 1000 контрактов. И начиная с 10 по 18 уровень, вы будете получать 10 долларов только с 1000 контрактов. Вот таким вот образом вы будете получать по этой матрице. Далее, четвертый вид вознаграждения, он работает на той же матрице, которую вы строите, 3 на 18. Единственное, что эта матрица, она работает до 64 поколения. До 64 уровня в глубину. А работает он достаточно просто. Каждый контракт, который есть в вашей структуре, он а, платит при активной работе абонентскую плату. С этой абонентской платы вы получаете от, 0 ,0, а, от 90 центов до 2,7 доллара каждого контракта, который, который у вас находится под вами. В зависимости от того, какой это контракт, на 250, на 500 или на 1000. Более подробно мы сейчас можем посмотреть вот на такой табличке. Значит, здесь мы видим количество уровней с 1 по 63. А здесь мы можем посмотреть количество партнеров, которое может быть на этом уровне максимально. А в этом столбике, в последнем столбике, мы можем посмотреть, какая абонентская плата вносится при разных пакетах. То есть, вот это на пакете 250. Ну, почти 20 долларов, почти 50 долларов на пакете 500, 100 долларов а, на пакете Pro, а, и, значит, у нас а, а, абонентская плата на а, Silver пакетах, про которую мы сейчас поговорим отдельно. Ну и, соответственно, вот для нас интересен вариант а, пакета Pro, потому что это самый распространенный а, на данный момент пакет. Значит, на нем, а, из него, соответственно, Возможно получать по 18 уровень 2,7 доллара с каждого проконтракта. Далее с 19 уровня по 36 – 1 доллар 26 центов. И начиная с 37 по 63 – 90 центов с каждого контракта, который находится. То есть в общем 63 уровня вниз. Достаточно прилично будет получаться. Особенно, когда структура э, выходит на э, большое количество партнеров. Дальше. Значит, э, в этой э, системе, автоматического, автоматической системе э, остаточного дохода, можно э, выделить партнеров или разделить партнеров на активных партнеров, те, кто ведет активный вид бизнеса, да, и на инвесторов. Так вот, для инвесторов, Платить абонентскую плату не обязательно. А, оплата абонентской платы нужна только для активных партнеров, для тех, кто ведет активный бизнес, для того, чтобы а, получать все вознаграждения по активным доходам. Вот. Поэтому, а, если вы находитесь на контракте 250, вы платите 20 долларов. Если вы находитесь на контракте 500, вы платите 50 долларов. И если вы находитесь на контракте ПРО, вы платите 100 долларов, я округлил, для того, чтобы вести активную деятельность в компании, получать все виды вознаграждения, вот, ну и, соответственно, в том числе и по остаточному доходу. Вот, Я надеюсь, что этот слайд достаточно понятен. Далее. Все активные бонусы, про которые мы сейчас говорили, это личное приглашение, это бинар, это матрица и это бонус с плат, все эти а, активные бонусы выплачиваются по правилу 80-20. Что это значит? Это значит, что в компании есть два вида кошелька. Комиссионный кошелек, вы его видите слева, и сейф-кошелек, вы его видите справа. 80% от вашего активного дохода идет на комиссионный кошелек, а 20% от активного дохода идет вам на сейф-кошелек. Вот здесь мы видим пример. Предположим, вы заработали 500 долларов, вам их начислили в кабинет, и 400 долларов пошли вам на комиссионный кошелек, 100 долларов пошли вам на сейф-кошелек. Что вы можете сделать с деньгами, которые вам пришли на комиссионный кошелек? Абсолютно все, что угодно. Вы можете зарегистрировать на него нового партнера, вы можете на эти деньги... Вы можете эти деньги перевести другому пользователю Вы эти деньги можете а, поставить на вывод из компании Соответственно, получить их в виде биткоина в себе на биткоин-кошелек и так далее То есть это а, свободные деньги, которыми можно пользоваться Сейф-кошелек, я думаю, что вы догадались, исходя из названия а, Он сохраняет эти деньги И этими деньгами можно воспользоваться только на определенные вещи а, в бэк-офисе Сейчас мы а, про них поговорим Значит, три вещи, на которые можно потратить деньги с этого а, сейф-кошелька. Первое. Вы можете сделать на, на эти деньги апгрейд контракта. То есть вы можете сделать апгрейд с 250 долларов на 500, с 500 долларов на 1000. Или с тысячный например, там, на Silver. То есть вы можете использовать эти деньги для этого. Второе. Вы, вы можете с сейф-кошелька, а, с тех денег, которые там будут накапливаться, делать платежи за обновление на соответственно на 1000 пакете. Когда э, к вам у вас подошло время вносить платеж за обновление, вы просто со своего сейф-кошелька сможете это сделать. Ну и третье, ежемесячная абонентская плата также будет списываться с этого сейф-кошелька При этом э, сейф-кошелек не может накапливать более чем одну тысячу долларов То есть, как это будет работать? Вы получаете свой активный доход, он делится 80 на 20 20% накапливается вам в сейф-кошелек, 80% вы выводите э, из компании или используете так, как вы э, хотите. Вот. При, э, при этом э, в сейф-кошелек поступило там, 200 долларов, 100 долларов, 50 долларов, там, 150, 250, еще 150 и так далее. И вот накопилось 1000 долларов. А после этого, после того, как в сейф кошельке будет 1000 долларов, все последующие э, комиссионные, которые к вам приходят, они будут к вам приходить на комиссионный кошелек в 100% процентов, То есть больше 20%, 20 на, на этот сейф-кошелек уже откладываться не будет Но как только сейф-кошелька вы потратили, например, на платеж за обновление Предположим, там 150 долларов а В сейф-кошельке стало, сейф стало меньше, чем 1000 долларов То есть стало там 850 долларов И со следующих активных бонусов вновь этот кошелек будет пополняться. То есть снова будет делиться 80 на 20 ваши активные бонусы и пополнять этот кошелек, пока он не накопит опять долларов. Как только он 1000 долларов накопил, снова вы получаете все 100% себе на кошелек. Вот таким образом работает правило сейф-кошелька. Сейчас мы поговорим о том, как одновременно работают три дерева и как а, расставляются лично пригла а, приглашенные люди по, все, по всем этим трем а, деревьям, ну и, соответственно, как они учитываются в трех разных видов бонусов, вознаграждений. Итак, у нас есть первая классика – это а, личное приглашение, то есть а, то, когда вы лично приглашаете человека. Итак, синенький кружочек – это вы. И вы пригласили своего первого человека Соответственно пригласили вы его лично Это 20% вознаграждения вы за него получите Ну и соответственно в дереве он появляется у вас в классике Вот здесь, вот таким вот образом Далее В бинар вы его ставите на... У вас есть в бинаре, помните, левая и правая команда В бинаре, предположим, вы его поставили слева Вот вы видите, что он здесь у вас стоит слева И одновременно в матрице он у вас появляется в а, первой ячейке, и вы заработаете, соответственно, 10 долларов а, по матрице. Что происходит дальше? Вы регистрируетесь регистрируете второго своего человека. Точно так же это лично ваш приглашенный, вы получите 20%, и он у вас в классике станет лично под вас. В бинаре же, для того, чтобы получить бинарное вознаграждение и соз создать пару, вы а, своего человека B ставите вправо. Вот таким вот образом. Соответственно, вы получите 10% за создание бинарной пары. В матрице человек B встанет вам в, во вторую ячейку, в которых всего 3. Сейчас мы дальше это увидим. И вы, соответственно, точно так же заработаете 10 долларов за этот процесс. Далее. У вас появляется третий человек. Вы его регистрируете, ваш третий человек C. Он у вас тоже лично приглашенный. И, соответственно, вы с него получите 20%. В бинаре, предположим, вы его ставите под а С встал, вот видите, под А. Таким образом, у А создался так называемый перелив, когда регистрация человека С, вашего третьего человека, накопила баллы в левом направлении, то есть в левой команде для партнера А. Он накопил точно так же баллы и для вас, и для вашего первого человека А, соответственно, человек А сможет воспользоваться этими баллами, когда создаст направление, когда, когда создаст такое же количество баллов в своем там, правом направлении. Вот. ну и соответственно для того, чтобы их получить, он сначала должен активировать своего первого человека поставить влево, потом второго человека поставить вправо. Вот таким вот образом это будет работать. Ну и соответственно в матрице человек С заполнил третью ячейку, последнюю. В вашей личной матрице И вы получили 10 долларов Так вот, что самое интересное Самое интересное происходит тогда, когда вы регистрируете Своего четвертого человека В классике он стоит точно так же К вам в первый уровень вы получаете С него 20% В бинаре вы соответственно его ставите в противовес цен Для того, чтобы создать вторую вашу бинарную пару И в матрице, так как у вас Три места в матрице уже занято Человек D Встанет под человека А. В его первую ячейку. У человека, соответственно, у партнера А, соответственно, тоже будет три ячейки, в которые будут вставать его партнеры, ну или, соответственно, ваши переходящие партнеры к ним. Вот. При этом человек Д является вашим лично приглашенным, но по матрице он встает под А. И в таком случае 10 долларов получаете вы, так как Человек D стоит в вашей матрице И 10 долларов получает ваш партнер А Потому что D также находится в его э, матрице И э, стал его первым человеком в матрице И э, вы можете посмотреть, да? То есть А, Б, С, Д у вас все здесь в первой линии Все четыре партнера В бинаре, как они стоят С под А, Д под Б И как они стоят в матрице D в бинаре может стоять вообще абсолютно в другой ветке от А, но по матрице он стоит, как вы видите, прямо под А. Вот таким вот образом работают три разных эти дерева. Вот. И матрица является очень хорошим инструментом для принятия решения, потому что вот это место А у любого из партнеров, который бы не регистрировался в компании, оно всегда, вот это место А, будет заполняться самым первым. Потом место B будет заполняться, потом место C будет заполняться именно теми партнерами, которые вы приглашаете. Поэтому очень важно для новичка, когда он приходит, и у него еще никто не зарегистрировался, ему очень важно рассказать и показать эту возможность для своих первых партнеров на своих первых встречах, соответственно, это все делается с куратором, показать эту возможность так, чтобы человек, который рассматривает наше бизнес-предложение Airbit Club, увидел вот эту вот, по-русски называемую халяву. То есть э, быть зарегистрированным, зарегистрированным в AirBit первым – это привилегия. Поэтому э, вы, когда проводите свои первые встречи, рассказывайте про эту привилегию. Вот. И, соответственно, э, давайте знать об этой привилегии для э, ваших кандидатов и, собственно говоря, в принципе, для ваших новых партнеров. Вот. Что, собственно говоря, дает преимущество? для вашего нового партнера подключение своего первого человека. Вот, и это дает преимущество самому первому подключившемуся, подключившемуся человеку. Вот, например, в нашей ситуации, когда мы регистрировались, люди, которые у нас стали на место А, Б, С, они за короткое время, за счет того, что мы много регистрировали людей, и они, соответственно, встали под них, заработали 200, 300, 400 долларов за первую неделю, еще не успев даже пригласить своих партнеров. Просто потому, что вот они получили таким образом по матрице так называемый перелив. Вот. Поэтому пользуйтесь этим а, вариантом при подключении а, ваших новых партнеров. Рассказывайте им об этом. Ну и напоследок а, я расскажу вам о том, что вообще все эти четыре вида вознаграждения дают возможность каждому партнеру... При правильном э, ведении бизнеса, при правильной э, организации, при правильном построении команды, мотивации и так далее, получать э, просто бешеные сумасшедшие деньги. Э, в данном случае мы видим э, рост структуры, и если мы здесь возьмем просто, что каждый месяц идет удвоение, то э, в итоге вы заработаете больше 360 э, тысяч долларов за год всего лишь за год, вот. поэтому а, пользуйтесь правильно маркетинг планом Airbit и вы сможете зарабатывать большие деньги а, в компании Airbit, соответственно, выводить их, покупать себе то, что вы хотите, реализовывать свои мечты, то, как делаем а, это мы в команде просто бизнес. На этом я откланиваюсь, будут вопросы, пишите а, либо под этим видео, либо в комментариях. Будем разбирать в следующих видео. На этом все. Пока.